Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас популярный нам автонабор инструментов у автолюбителей и на станциях СТО. Это набор Force 42-48-21 на 82 предмета. Сегодня у нас в видеообзоре будет набор шестигранный, но эти наборы идут еще комплектация с головками 12 гранами и так называемые головки Surface для слизанных граней. Это указывается на упаковке. здесь указываются три вида данного набора. 4821R это профиль Surface или Superlock еще называют его. 4821R5 это шестигранный профиль головок обычный стандартный. И 4821R9 это набор 12 гранной головок. Форс запускается на острове Тайвань. Ну, по отзывам, их очень-очень много в интернете. Вы можете прочитать. Набор служит очень долго. Также на него есть гарантия, гарантия на брак. Поэтому мы однозначно рекомендуем наборы Force. Материал затовления здесь идет хром ванадевая сталь и нанесено защитное покрытие матового цвета. Набор на 82 предмета сегодня начнем с трещоток. Две трещотки, маленькая, это 1,4 дюйма, и большая, 1,2. Трещотки идут на 24 зуба, они силовые. Длина трещотки, под одну вторую, 250 мм, и под одну четвертую, 140 мм. Трещотки разборные, продаются отдельно у нас э, запасные части, то есть сам внутренний механизм трещоточный есть, можно докупить. Дальше есть реверс, флажковый переключатель, вот такой. и также головка фиксируется на трещотке. Вот. Кнопку нажали, сняли, подели, и трещотка у вас, вернее, сама головка зафиксирована на месте. Рукоятка здесь э, идет пластик, но пластик, он такой приятный, такое ощущение, что она прорезиненная идет. Точно вам не скажу, но приятная на ощупь материал приятный. На трещотке надпись FORCE идет на металле и идет э, номер по каталогу. То есть данную трещотку вы можете найти в каталоге FORCE, бумажный, будь то или есть PDF формате. И указывается CRV, это хромбанадевая сталь. Также трещотка 1,4 дюйма. Здесь также реверс есть, быстрый сброс и удержание головки, разборная. Ну, рукоятка так же самая идет, пластиковая. Номера все то же самое, что и на Большой трещотки. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Также имеет номер по каталогу. Надпись FORCE на металле. Здесь идет ручка пластиковая. Имеется присоединительный квадрат. Можете подсоединять трещотку. И получаем такую вот. называемую отвертка с реверсом. Удобно работать. Можете сюда вставлять еще удлинитель. Данная отверточная рукоятка применяется... Или с головками под 1,4 дюйма, маленькие головки. Или есть биты уже, которые идут с переходником, с адаптером, прессованные. Таким способом получаем отвертку. Воротки. Два Т-образных воротка в наборе. Под маленький квадрат, 1,4 вороток, длина 11,5 см. И вороток большой, 250 мм, под 1,2 дюйма. Этот вороток, снимаем переходник, и получается удлинитель, 250 мм. И еще один удлинитель есть под 1,2, 125 мм. Также вечер номера есть и на удлинителях. Номер по каталогу, форс. Надпись на металле. Кстати, замечено, что весь профессиональный инструмент, который действительно профессиональный, имеет вот такие вот номера на инструменте. То есть с помощью этого номера можете найти данную единицу в каталоге FORCE, допустим, если вы потеряли данный удлинитель, можете его докупить отдельно. Этот переходник вы можете использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую. Это у кого есть дополнительный квадрат, рабочий, трещотка или вороток отдельно от набора. Две свечные головки 21 миллиметр и 16 миллиметров. Свеча здесь удерживается с помощью, вот такая резинка идет внутри свечной головки. Это не магнит, но резинки имеются. Удлинители под одну четвертую дюйма. У нас три удлинителя. 50 это маленький удлинитель. Есть чуть побольше, это 100 миллиметров. И самый большой, у нас 150, это удлинитель гибкий для труднодоступных мест, чтобы работать под углом. Теперь биты. Есть биты, которые уже с адаптером идут, это под 1,4 квадрат. Общее количество их 17 штук, вот они торксы, есть крестовые биты, шестигранники и шлицевые. Я уже показывал, они используются или с отверточной рукояткой, или с э, трещоткой, или вороток можно одевать. Биты здесь подписаны на пластике. Есть обозначение ну, то есть по размерам и ячейки, в которых они лежат. Допустим, 6. Вот, находится здесь 6 мм. шестигранная. И биты под 1-2 дюйма. Они идут без адаптера. Адаптер идет отдельно в комплекте. Также на адаптере есть номер по каталогу. Общее количество бита 1,2 дюйма, 15 штук. Также они подписаны, на пластике имеется обозначение. Так, два кардана, 1,2 дюйма и 1,4 дюйма одна карданы здесь имеют вот такие вот металлические вставки. Я вижу, черного цвета идет одна вторая дюйма, это значит хромалегированная сталь усиленная, и одна четвертая вот такой обычный у нее металлические вставки. Но качественно сделан инструмент, поэтому это ни на что не влияет. Единственное, что он не сборной у вас будет. Вот. Головки в наборе шестигранный профиль идет. Есть под 1,4 дюйма. Набор и под 1,2 дюйма. Длинный головок в наборе нет и головок торкс внутренней э, ешки. Внутренний торг, ну, внутренний называется. Их в наборе нет. Их нужно покупать, если вам не нужны. Под 1,4 дюйма головок 13, под 1,2 12 штук. Самая маленькая у нас здесь 4 мм. Головка под одну четвертую. И самая большая под одну четвертую на 14. Под одну вторую у нас 14 миллиметров. Самая большая, то есть не дублируется Видите, два, ну, два, два размера по 14. И самая большая 32 миллиметра. Вес головки 32 миллиметра, 168 грамм. Видите, особенность э, головок форс, что они сужаются к низу. Верхняя часть у нас глянцевая, потом идет вот такая требисная вот поверхность. Удобная для того, чтобы прикручивать допустим, головку в на месте. И внизу матовая часть матового цвета. Force надпись на металле, номер по каталогу. Маркировка CRV. Хромбанадевая сталь 32 мм. Также головки подписаны на кейсе. Есть обозначение. В верхней, верхней крышке у нас набор ключей комбинированных. Общее количество 9 штук. По размерам 8, 10, 11, 12. Потом ее 13, 14, 17, 19. И большой ключ у нас на 22 мм. Ключи комбинированные. Они гладкие. По насечкам здесь только надписи «Форсе». Допустим, ключ номер по каталогу 75, 510, 10 мм. С нижней стороны надпись хромбонаги Хромбонагивайста. Хорошо защелкиваются они на своих местах. И это исключает выпадание инструмента при закрывании. Кейс состоит у нас из двух частей. Скреплен, он, скреплён, но он э, пластиковый зависы. с двух сторон. Визуально по инструменту вы не заметили никаких, как говорится, косяков. То есть хорошо отлито все, отполирован инструмент. Нет сюда до вот литья или каких-то заусениц. Но было странно это видеть на профессиональном инструменте. Вес набора составляет 5,6 килограммов. На верхней крышке надпись Force на металле. И вот такая вот еще идет наклейка на самом кейсе. Здесь указывается комплектация набора и какой набор? Двенадцатигранный, шестигранный или Surface. Запирается набор на металлические защелки. На защелках также видите надпись Force. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить замок. Габариты самого кейса ширина 37,5, длина 30,5 см, высота 8 см, веса в горе уже 5,6 кг. Ничего не дребезжит. Это тоже плюс, потому что когда в багажнике у вас дребезжит набор инструмента. Будет не очень приятно. Рекомендуем покупки данный набор. Смотрите наше видео, подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели данный видеообзор. До свидания.